Здорово! Это обзор AtmoPork, я — Трэш, и сегодня у нас обзор World of Gunships — самого красивого и захватывающего мультиплеерного экшена, посвященного вертолетным баталиям. Пройдя обучение и ознакомясь с интуитивно понятным управлением, ты сможешь начать зрелищное PvP-сражение с реальными игроками. Сражайся в режимах «Смертельный бой», «Командный бой» или создай собственную игру в одной из пяти уникальных локаций. Ты сможешь собрать целую эскадрилью более чем из 20 известных моделей вертолетов, снарядив их десятками видов орудий. Каждый матч длится до тех пор, пока в твоем вертолете не закончится бензин. Уничтожая противников, ты будешь подбирать канистры с топливом, улучшение и ремонт. На поле боя все средства хороши, от правильно подобранных пулеметов и управляемых ракет до тепловых ловушек и камуфляжей. По окончанию каждого матча ты будешь получать награды за достижения, новый опыт, снаряжение, деньги и кристаллы, за которые ты сможешь как покупать новые вертолеты и орудия, так и пополнять бак с топливом в любой момент. О длительности матчей можешь не беспокоиться, отключившись в любой момент, игра насчитает тебе опыт и заслуженные награды. Несмотря на то, что игра только появилась в маркете, серверы уже наполнены игроками со всего мира, и найти матч за считанные секунды не составит труда. В игре великолепная и настраиваемая графика, хорошо оптимизированное управление и отличное музыкальное сопровождение. В общем, если ты давно ждал поддержки с воздуха, World of Gunships — это именно то, что тебе нужно.